Всем привет! Второй день у нас сегодня попыток подружиться с лошадкой сейчас не стал пробовать ее как вчера петлей на воротах потому что нам ее было бы уже наверное, не поймать второй раз пробовал ее тут с помощью палки накинуть в общем накинул чуть-чуть предостановилась душиться не думает она не хочет уже вчера она душилась сегодня так настороженно относится но совсем другая лошадь там все таки короче кладчетчик она вырвала намокает шкуры э, развалено волшебным побрызгаем заживет так вроде ее не беспокоит ранка да яра как то вот так вот ворон у меня там на изготовке тут ножик на изготовке тут вот у нас хлебушек и узду надо одеть в планах у нас сейчас еще подружимся посидим на минут 20 сидим все равно боится еще как то вот так вот пока все дело идет у нас Ну, ну, ну, яра, яра, яра, яра, яра, яра, яра, яра. Ну, ничего страшного, видишь, ничего страшного нету. Ничего нету страшного. Ну, все, все хорошо. Хорошо, не боишься? Всё, ранка болит. Вылечим. Вылечим ранку что-то, ну вылечим. Началось у нас кино с категории 18. Начали мы все-таки выделываться под конец. Я думаю, уже все. Смирилось, нифига. Начала тут плясать, я вокруг столба бегаю, что что она поняла, что задними ногами можно меня гонять. Ну и все. Как итог, начинаем хрипеть. Да, блиса. Прибежала посмотреть. Но уличку-то вот, мы сегодня все равно оденем. Хотел еще на улицу вывести но не знаю, наверное на уздечке остановимся что уже скоро сумерки начнутся а у меня Ворон раньше в темную сарайку не хотел ни в какую заходить по первости ну вот так вот этот процесс идет ну все второй этап подготовки к обучению у нас завершился, да? Все, сумасшедшая лошадка, уздечку одели, нормально привыкнет. На затылке только получается на максимально это у меня. Еще бы чуть-чуть бы там подтянуть. А то как раз на зубы, да? Сейчас посмотрим, еще может быть отрегулируем. Ну вот, сейчас еще так постоит, на улицу не буду все-таки сегодня выводить. Сейчас следующий день выведем может с утра, чтобы как можно подольше походило. Сегодня мы с удавкой дружим. Да, Яра? вывел в общем я ее привязал спокойно пошел за камерой и она давай у нас тут с ума сходить носиться все застряла зацепилась важиной ой дурочка ой дурочка ну как-то так Решили мы за день, короче, побольше потренироваться сразу. Вот ну, а так вроде смирилась с уздечкой. Думаю, дай попробуем, выведем. Вот и вывели. Главное, короче, мне теперь застрять. Она еще... Попытается забег совершить. Да? Яра. Аяра. Ну стоять, ну стоять, стоять, стоять, стоять. Это ты просто без меня такая сумасшедшая была, да? Да, да, да, да, да. Молодец, молодец, молодец, молодец. Нет, более-менее второй день у нас после. Ну вчера мы гонялись, сегодня. Более-менее дружно живем. Как-то вот так вот успехи, в общем. Скоро можно уже ездить. Идай сюда. Да? Куда ты? Куда ты побежал, эта дура? расстояние Right there. 等一下 Стой! Иди! иди. веревка у нас стала короткая за колесо. Она зацеплялась. Все, стой! Сейчас перекину и дальше будем бегать. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, бегай, бегай, бегай, бегай. Чё научишься? Ха -ха. Научится. Думала все так хорошо, да? Думала хорошо, и вот он ворон рядом. Айда! Айда! Айда! Айда! Айда! Ай да. Его душиться не хочет. Уже с минимум усилий удается ее вывести. все набегалась трудстой Тру. все успокоилось ну что яра еще будешь попытку совершать, убегать или нет. Или все, успокоилась. Эй? Успокоилась? Где? Где? за колесо, а так все хорошо. Иди! Иди! Идай, что Все, набегалась. Говорит, не хочу. Ладно, для второго дня хорошо, я считаю, и так пойдет. Трыть, стоять! Трыть, стоять! Е, стой, стой, маши всем пока, говори. за ногу не завязался. Ну все, всем пока. Кому интересно было продолжение, вот такое второй урок.